Карусель, карусель, это радость для нас. И всем привет, ребятки, с вами Рэл, КСС и Томи Кау. И всем, всем привет. Все похи. Я, Итак, я сейчас... просил в общем. Мы сегодня будем играть в маньяка в кс очке. Да, на вот такой вот карте для На самом деле знаменитая карта была в 1.6. И вот сейчас ее сделали для маньяка. Что ж, давайте. Хочу, чтобы ты не играл в кс 1.6. Печально. Ладно, давайте, переходите. У нас первый домикал получается. Стартуем! Уем! Да, ну что ж, давай закупаем, значит, гранатки, дымовая, световая ложная. И пошли, я уже нашел, по-моему, нычку. У меня только сделал и все. Если Именно. я не ошибаюсь, то я уже что-то нашел. Типа нечего вообще не Нет, знаю, я ничего на не этой... нашел на самом деле. Нет, я тоже первый раз на этой карте. Я но... вообще не шарю. И так как я не играл в 1.6, то я как бы вообще не понимаю, да что я не Да не, надо, кстати, чуть-чуть по-другому сделано. В 1.6 она пол, Так, более. Ну давай, в общем, веди меня куда ты. А я знаешь. даже не знаю, как туда попасть. А, ну тогда я окей, я один пошел разведывать карту пошли вместе а, блин, я на еду у нас меня... по времени получается ты в 6 минут да да я должен успеть в 6 минут Да, на, на е нажимаешь и у тебя выдает этот магазин тек а почему тут так мало мест чтобы стоит я нашел я нашел антон ты иди там сюда. где ты был примерно иди сюда быстрей примерно я сейчас иду иду иду я тут я двери не... сами закрываются да или нет да Окей, ладно закроется так с ноки я пришел на то же место пошли О, пошли быстрее тут... быстрее Тут, короче, смотри, начало... Я иду, я вышел. Вот. О, нормально. Нормально, я считаю. Только вот надо вот туда где-нибудь, чтобы нас не было... Для начала тем более. Тут у тебя тоже, у меня вот смотри, что есть. Вот я могу тебе вот так ударить. Так. А, у тебя вот такие вот штуки есть... А, они бесконечные, лоу. Ну давай... Блин, один А, у меня что же есть? ⁇ -мо ⁇ Зачем они? Все равно у с первого удара как бы. Мясо, я вы мясо мое. Не, ну Писочка. если он нас ножом только будет резать. А, ну если ножом, то да, мы один раз можем восстановиться медшприцом, окей? Мы просто его нашли. Ты не против же, Илья? Что? <с Чего? Мы нашли медшприц. Мы наркоту нашли, в общем. Да, она нас восстанавливает. Мы можем один раз использовать, так что все. Нам бы еще, знаешь, давали эти гранаты выхашные, чтобы посмотреть. Ага. И все, вообще, поизвело. А, помоги! Что ты делаешь? А, блин, успел. Не получилось. Я ему так. наставлю Ладно. тут нынчики На тебе за это Подожди Блин Я не слышать никого Чуть-чуть спалились так. Чуть -чуть. Я где-то вас слышал, но не вижу А мы тебя вообще не слышали Я. А Антон, Антон, Антон, смотри, смотри смотри, что? Иди сюда Чуть-чуть no, no, no. спалились Смотри Еще чуть-чуть <laughs> Еще чуть-чуть А, ложные взрываются Ай, э, это Даунич, я тебя не могу зайти обратно, а все зашел. Я вас понял, где вы есть. Антон, он здесь, по-любому здесь. Да, он все же О нет, Антон. О нет, можно сейчас залазить. Огонь, можно сейчас Залази. Не могу. Огонь всех, кто у меня чуть подвиньте чуть-чуть. Девы. Подвиньте. А, нет. Подай, кесан. Все, по идее, все гранатки уже ушли. Блин, он рядом. Ничего слышно чуть то очень вообще. вообще, у него 5 минут? А, у него 6 минут на то, чтобы нас Да. Тем более, что карта, ну, как сказать, там подвал совсем маленький, и, конечно, больше, чем на. А не, на, не ну карта, на... в общем, как раз такая небольшая, да. Ну, да, как я раз. Я вряд ли вас сейчас для найду, трех попросту. человек. Хотя нет. Да. Ой-ой-ой. зря, по-моему. Ты кого-то там видел? Нет, но я слышу, что он там какие-то двери открывает. Сам свои двери слышу. <laughs> все не впущу. Куда mm -hmm. ты там побежал тихо вы на крыше фиг тебе сейчас быть на крыше по моему я его слышу а я вот я не слышу что накалов что он вот это сейчас разворот полицейский. А, у нас просто пойдет резко на меня это как скример был а это иди сюда иди ко мне сюда сваленький пупсик А! <сёк> Давай. <сёк> Истерика. Just do it. Just do it. Я не о, верю в это. А что он <сёк> О, о, о, о, о, о, а да? <сёк> что о, о, о, о, о, о, о, о, у меня такие нервы были, господи. Так, куда же ты ушел? Я так перенервничал, когда убегал. Слава богу телефон. Перенервничал, нашел кое то Да, понимаешь, я начал просто во все подряд это лишь бы найти какую-то нычку. Я вообще хотел вот туда пойти, понимаешь, там дверь есть. Но так подумал, что, ну наш. Такой идет, такой боком. Оп, зашел. Не, ну в прошлый раз я офигенно убежал. Не, ну жестко получилось. Давайте ходим. Я буду по идее, давай. Всё, ребят, мы продолжаем. Давай, покупай гранаты. Что ж, мы уже поняли, что нычки тут уже есть. Это точно. Инфа-сотка. За мной сейчас покажу какую-то нычку. А, у тебя есть какая-то? Ай, Я иду за вами. Что? Да, случайно. Короче, смотри. Ну, я так и думал, что что-то есть. Тихо. А, А, я чувствовал это, я вот чувствовал. А честно он с вами. Да, да, да, да, да. Видно, видно. Ну, как про бы видно конечно, не Не знаю, но все видно. Блин, ну там да. окно видно, я тут бегал просто. А про то убьет он или нет, я не знаю. Ну если что, ну нас кор... два там Короче, выдержали. смотри, ты смотришь вот это, я смотрю вот это. Понял? <свят> Понял. Я ещё знаю. А всегда еще и можно вот так вот сделать. Упс, я буду бросать вам молотую. А, ну, ты, ты уже вышел? Нет, я просто бросаю Ой, и свои своей конуры. Нет, ну, давай хотя бы парочку раз, там тебе штук пять молотов дается. Нет, три. Все, давай. Понятно, у меня один не просел. Эти обычно. не считаются, короче. Так. Блин, да, у тебя что-то с пингом. Вообще пинги большие. Ну это Антон Хос, потому что ребят просто, Блин, он там с... живет у себя в деревне где-то. Да, живу в городе Миллионники, а Саня живет в профессиональном городе. Он, короче, из Питера. А, ты еще в городе Миллионники живет? Что? Не то Блин, у меня город Миллионник вообще-то. воу воу воу Что? Да ладно. М. охе Офигеть. Да это карта жесткая. Тихо-тихо. Да жесткая карта. Смотри, это что? Ты туда, я сюда. Ты туда, я сюда. Там же видно что-то. О, тек, ага. я нашел, в общем, короче, нычку еще одну себе. А, мы тут тоже нашли нычку. Ага. Даже две. Ну, ага. нычка в нычке как бы. Вообще прикольно. Нычка в нычке что? Да. Ох, сейчас будет мясо. Да, сейчас может, будет моему ориентир? Нет, давай на четырех минутах. Блин, ну, короче... Хотя бы там через минуты две дайте хотя подсказку. Ну, ну, ну, ну на, на шести, мы тебе на четырех дайте uh -huh. А то что-то стрёмно Ну, блин, очень. если мы отсюда не убежим, конечно. Ну, я думаю, мы отсюда не убежим, да? Да. Хозяя, блин. Где мы могли спрятаться, интересно? Ой, так, Фу, у тебя там, всегда. короче, это, ломик сзади. Монтировочка. Либо. достань а -а -а. его, убей это Почему мы не можем <с просто взять монтировочкой и долбануть манеку по голове? Ой, ничего себе, я... Что, на Кстати, не я что не обратил внимания, а маньяк выглядит как террорист? По-моему, да. Да да. да. да, да. просто обычно как зомби выглядит. Но это, это короче, практика. даю ориентиры это курицы. Курицы. Курицам, отлично. Повешенные курицы. курицы. Или это кутки. Блин, короче. Так, ты говорил уже про этих повешенных куриц. Дичь, да, короче. Съемки. Короче, дичь. Повешенная дичь. Сдохся, дичь. Дичь. дичь. Нет, блин, я даже хз пожаренный или нет? Да не клетчивается. Главное, людей. что дичь. Окей. О. О. О. Сейчас что О проведе. Вот это странно. Лол, где я. Пока что я не Не-не-не, лучше туда не надо, я тебе говорю, он, скорее всего, именить надо. Вишные дичим? Ты в подвале сейчас, да? Ты через окно видел повезло. Дин, я даже не понимаю, тут где по. А, не, ну я понимаю, где подвал, но я в нем вообще даже не был еще ни разу. Поэтому я вообще-то. Но он маленький нами. Да, он маленький. А, он над Ладно, я отсюда Да. Я вот так и чувствовал, что-то что вот в этой штуке есть, которую ты не сидишь. Опс, тихо, тихо. Оп-о! О май гад! Иди сюда, мой сладкий. Облом! Облом бух! Облом! Такие! Гранаты! Где они? Где он? А! -а, -а! Истерика! Я, я его преследую! Я тебя поймаю, иди Блин, сюда! Почему ко... не открывается? и мой сладкий, иди сюда! Ко мне! Кек. Кек. Э, почему ты пули не пробиваем? <свyt> <свyt> Алло! <свyt> <свyt> ты, ты реально просто ты не. Ты электрошокером не задевался. Так, ребят, мы продолжаем. Вот третий раунд. Ты Теперь забывай, я маньяк, байпай. и сейчас я буду убивать вот этих вот чуваков. А <свят> ты там куда хочешь запрыгнуть? Я хочу уйти. Сейчас надо вспомнить, какую, -какую нычку, которую я нашел, пока тут бегал. И дверь открывается вообще, блин. У меня это менюшка покупки открывается. И Самый мне прикол нормально. в том, что я прям сейчас могу выбежать и уйти. А нет, ты не, могу. не можешь. <свят> а, <свят> <расчет>. Я <свят> тоже так подумал, да? <свят> <свят> я тоже думаю, типа, что за фигня? что за нет. подстава? А вот нет, не все рассчитали. А где ты взял эти файры, я что, не понял? А, там а, можно, наш... короче, по пока там карты есть. Так. Короче, так. я насленно. Так, ну окей. О -о -о. Я, принципе, нашу, нашу. Вот, вот так-то лучше Я всё. просто в небо всё. кидаю. Вы там какую-то нычку себе нашли, да? Нет, не, я ну пришёл. я нашел пока тут бегал. Себе а нычку всё, попробую. Я уже нужно. вышел, ребята. Эх, окей, давай. Пойдем. Главное смотреть все стены. Если что, ориентир какой-то вы должны как бы дать. Не, уже кидают тут херки. Да? Чайки, Ой, я не заметил что-то. Я здесь... вообще ничего не кидаю. Кстати, я даже не скупился в этом прикол. Это У куда? меня только есть световая. Но световая тут вроде по дефолту дается. Не-не-не, тут эти на карте же валяются грани. Ой, ой. А, на карте. Так, это откуда? Ну окей. Тихо. Вы вместе или нет? Нет. Не, мы не вместе, да, короче. Я хз где-то умекал. Я его только вначале видел. он где-то тут. Может быть. Хз где, он где-то тут. Я, я вообще знаю, не знаю, где -то. я тебя не вижу. Если угу. что-то. Блин. Нет, я тебя не слышу, не вижу и вообще не чувствую. Ну как так ты меня не чувствуешь? Я только слышу. И все. Я сломал компьютер. Э, значит ты в доме? Ну понятно. ага Все. Минус один. Так, вот тут тоже можно, но блин. Совершенно че. Вот не я ищу. Это уже Думаешь еще будет? Ну, возможно, один раунд, но с проблемами долбанного скайпа я без понятия. Да, мы не знаем. Просто, блин, последнее время скайп себя ведет просто вообще неадекватно. Качество звука это просто глабинс. То есть пинг вроде Ой, бы сотку у меня... случайно на бинт нашел. <с> <с metallic> <с nelle> <с spinach> Блин, ребят, я читер. Разоблачение. Понятно. Что это вообще такое? О, господи, я нашел какую-то нычку, но она стр ⁇ стрёмная совсем. О, а вот и нычка. А вот и нычка. А вот и моя нычка, которую я, скорее всего, буду использовать. Да, какие лапки. А ты видишь, ты за мной следишь. Я за тобой не могу следить. Уф, вот этот вот хорошо. во, скайп сразу наладился, как я вышел. Связи там <связи> плохие. Да-да-да. Это типа глушили связь. тут ага. Запички за такие стоят. ЕГЭ сдают. <связь> <связь> так, <связь> <такс>. <связь> Блин, слишком много тут нычек на самом деле. Сейчас помню, я что ЕГЭ вот, сдавать. Я вот тут бегал, и уже две нашел. Слава О, Богу, почище. я ЕГЭ сдавать не буду. Ты Терень, теринь, терень, теринь. Я слышал, <связывая> что он двери открывал. Терень. Терень. Теринь. Теринь. Что на ориентир, спрят? Давай какой-то ориентир. Я передвигаюсь. Грязно, короче. Грязно? По всей карте, в общем, передвигаюсь. <связывая> тут, тут, тут везде грязно, дом какой-то вообще грязный. Ну тут вообще грязно, грязно. Говно а. какое-то. О, вот тут и есть телепорт, это уже ясно. Чайк, где, где телепорт? Нет, я не, не знаю, как в него попасть, но я знаю, что туда можно попасть. Как-то. А вот как это уже совсем? Ты меня сломаешь, не сломаешь. А, возможно, вон туда можно попасть, кстати. Ты меня, возможно, сейчас немного спалил, поэтому я ухожу отсюда. Ну, кто знает, спалил он тебя или нет. Так, сакей. Оп. Вот так вот передвигаемся незаметненько. Мы просто нельзя в общем, в ночи. Ну блин, грязно. Это вообще подсказка не какая-то, ребят. Давайте что-нибудь посильнее. Это была жесткая, на самом деле, подсказка. Еще жесткая была подсказка про то, что я не сломаю ничего. Угу. Не сломаешь ты ничего. Ну блин, я даже не знаю, где это может быть, что не сломаешь ты ничего. Так что, какая-то да, багнутая? В багах там залазить. Ну, Можно я вот сюда залез а ну короче мою... все ясно, вы там короче в багах сидите ну вот ты сидишь все ясно не, угу. у меня все отлично все отлично, у ну, него все блин, что-то стремно немного тут мне кажется он где-то рядом вот по-любому сейчас на него наткнуть Ну это кто может ну блин, я не против если ты на меня наткнешь а кто против что <связывая> это было? Что это было? Это были черные-черные магии. Ты убежал? Викау, ты видел это? Ты убежал да. просто меня. <связывая> ты не убежал от меня. Не. Трм наставок. Смотри, смотри. <связывая> оп, стоп. Короче, вы Все меня видите, и... походу, да? Нет. <связывая> я... Опа, не это, это подвал? Это подвал? Там духи букшуют нет подвал? я просто я просто туда брат Скажите, это не подвал не подвал а что я тогда по нему тут лази по окей это на улице это нет это между домом и улицей между домом и улицей Ого ты, ты, ты, ты, миссия неуполнима тут сюда музон надо вставлять в общем не она это с это, это просто это, это авторские эпик, права ты будешь просто это зашквариным я, так... Да не не. Тебя YouTube по все сели пол. Mm -mm. Я спокойно вставляю вообще все, что можешь. Не знаю. Меня знаешь уже сколько раз это билли. У меня не раз я раз не я бывали, что без права были. У меня, короче, я же делал вот этот E3 обзор типа от Sony и мне короче наехали. На меня наехали типа я взял видео трейлер Олега этой игры по Звездным Воинам. Это офигенно. А что ты делал с этим трейлером-то? Блин, я просто обозревал его, все. А -а, понятно. Просто типа вот выйдет игра про звездных воинов, типа, как всегда будет смешная игра и так далее. На меня, короче, я... на меня... Пять. Final... О, привет! Здорово, но я тебя уже не догоню. Три, два, один. Ну да. Ура, ей! Блин. А Блин, ты где в был на полторе... Ладно, на минуте тридцать. На минуте тридцать, в общем, такой эпик был. Я сзади тебя вышел короче, с тобой следил. Окей, а где это было? Но это вот когда ты вышел, короче, из этого, из канализации вышел и пошел вот на те доски, я просто замансил от а, тебя. Ясно. Ну что ж, ребят, а на этом мы окончим. С вами был КСС, Рейдал это Микань. И всем пока. Всем пока, ребят. Пока-пока.